пока вот засели, 47 не пойдут, 48 часов, 24 урока, не президент закон принимает. Откройте 490-ю статью, прочитайте, что принимает президент.